Привет всем зрителям и подписчикам канала Фартовый Коллекционер. Это будет новостной выпуск про новый годовой набор монет Украины и монету 5 гривен, посвященную украинским спасателям, который можно было заказать на сайте НБУ. И уже сегодня мы разыграем вот эту копилку с монетами Украины среди подписчиков моего канала. Если интересно, продолжайте смотреть. Ну начнем, пожалуй, с самого интересного. Это годовой набор. Существует ряд коллекционеров, которые собирают наборы обиходных монет Украины. Да, действительно, это очень интересная тема, так как обычно в наборы добавляют монеты повышенного качества чеканки. И всегда интересно узнать, какой дизайн набора и какой тираж. Ну и, конечно, какой состав набора, так как в последние несколько лет у нас меняется линейка обиходных монет. С обычных копеек мы переходим на гривни который фактически Национальный банк превратил в копейки за эти годы хождения нашей валюты. Как вы знаете, мои выпуски выходят раз в неделю, но в разные дни. Я бы хотел попробовать в качестве эксперимента с сентября выпускать видео по графику каждый вторник и четверг. Мне кажется, это будет удобнее понимать, когда ждать новый выпуск. Так что давайте попробуем. Оперативное оповещение о моих выпусках и дополнительные фото со съемок можно смотреть у меня в телеграм-группе, ссылочка будет в описании. Возвращаемся к набору. Заказать его можно было на официальном сайте онлайн заказов, но вы знаете, что я заметил, что каждый раз, когда я не успеваю что-то заказать или сайт виснет, я раздражаюсь почему-то и злюсь, возможно, потому что не оправдываются мои какие-то ожидания, надежды на этот сайт. Так что я решил не расстраивать себя и не заказывал набор вчера. Тираж у него будет 20 тысяч штук, а это значит, что его реально будет купить где угодно. На разных сайтах, на встречах коллекционеров. Да я думаю и в банке можно будет купить. А как у вас? Получилось заказать? Напишите в комментариях, в каком вы городе и получается ли у вас заказывать на этом сайте. Переходим к самому набору. Он посвящен 25-летию денежной реформы Украины. Это очень значимая дата, так как для становления самостоятельного и независимого государства свои деньги очень важны. 2 сентября 1996 года была введена гривня, и именно эта дата вписана золотыми буквами в истории Украины. Как мы видим по дизайну набора, он сделан тиснением именно из золотого цвета. Если честно, мне очень нравится. Это смело, интересно, отличается от всех других наборов монет Украины. Нет классических желто-синих цветов, или зеленых, или даже серых. По фото сайта сложно понять, что там изображено, так как очень мелко. Это какая-то волна, или огонь. Ну, надеюсь, не графический показатель курса гривны, который то постоянно растет, то падает. Хотя сильного роста мы пока не видим. А как вы думаете, что этим рисунком хотел сказать художник? Напишите в комментариях. По наполнению самого набора мы видим обиходные монеты Украины 10 и 50 копеек. Именно они продолжают чеканиться. А другие номиналы, такие как 1 копейка, 2, 5, перестали быть платежным средством. И 25 копеек тоже нельзя использовать как средство платежа. Ну, можно сдать их в банк до 2023 года, если хотите. Видим одну, две, пять и десять гривен монетами. Улучшенного качества чеканки. Надеюсь, большего номинала обиходных монет у нас уже не будет. Банки в партнере и виднесты туды все в 25 гривен. И размещена памятная медаль посвящена 25-летию денежной реформы Украины. На ней мы увидим изображение гривны киевского типа, которая часто бывает на наборах. И даже есть серебряная копия от НБУ, у которой было много выпусков. И в принципе тираж у нее не ограничен, так как просто дочеканиваются и делаются новые такие гривны. Номер просто добавляется. Новых произведен. Кстати, по номеру можно понять, где она была изготовлена. Вот, например, моя 2002 года, Харьковский ювелирный завод. Ну, видимо, там проходили какие-то тендеры. Но, к сожалению, в каталоге нет информации о гривнах, которые сейчас можно купить. Напишите в комментариях, какие номера сейчас выпускаются или какой номер у, ваш, у вашей гривны. Хотя цена такой гривны довольно приличная и постоянно меняется в зависимости от цены на серебро. Монеты номиналом 10 и 50 копеек изготовлены из низкоуглеродной стали с латунным покрытием. Монеты номиналом 1 и 2 гривны из низкоуглеродной стали с никелевым покрытием. А монеты 5 и 10 гривен из сплава на основе цинка с никелевым покрытием. Медаль из нельзебера. В одном из следующих видео я расскажу, какие могут встречаться дорогие монеты из обиходных, такие как 5 и 10 гривен. Ну и чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый выпуск. Следующая монета на сайте это 5 гривен, посвящена она спасателям. Она не Зильбер, тираж у нее 40 тысяч штук. Визуально... Мне напоминает юбилейный 10 гривен по стилистике. Конечно, было бы классно, если бы мы увидели именно ее как 10 гривен. С тиражом, например, в 1 миллион штук. И, друзья, давайте перейдем к конкурсу. Сегодня я проведу прямую трансляцию, как обычно, в своем Instagram И приглашаю всех желающих. Вы еще можете успеть, напишите любой комментарий под видео, которое указано в описании. Возможно, ваш комментарий победит. Видео с итогами я выложу уже в следующем ролике. Трансляция будет в 8 часов вечера сегодня. Ну что ж, до встречи на трансляции и в следующем видео.